Привет. Сейчас 7 февраля, холодно, зима, Питер. И я попросил этого молодого человека приехать в Санкт-Петербург, культурную столицу Российской Федерации. Красивейший город, красивейшие ланы и красивейшие эмоции. Они могут быть только с лучшими игроками этой страны. Это фандер, которого я прокачивал, помните, когда? А вот и флешбеки. Ты в курсе, то, что мы начали собирать состав тебе? Да, это он самый? Да. Класс. Ребят, я прокачиваю ПК-челику у которого свое море. Смотри, что так кушается, что ты <смех> кушаешь. Это максимально не Курочки. Польза, красота, позитив. Мне настолько непривычно смотреть на эту картинку, оно очень круто. Всем привет, ребят. Привет. Здорово, да. Мы только что поздоровались, мы так не здоровались до этого, чтобы было бы реалистично <смех> все. Это чай. Привет. Да. Где-то <смех> я его <смех> видел. А вот и флешбэк. На паре сижу, лабы пишу, да, и ты такой пишешь. Типа. Чувак, го, прокачку. ФП 150, короче, стабильный, надо имя, 150. Короче, ну все, закрывай глаза. Окей. Открывай, чувак, смотри, это комп. Ребята, которых я прокачивал, ребята, которые сейчас мне выиграют деньги. Я инвестировал в этих ребят. И прямо сейчас мы впервые, надеюсь, выиграем. Ребят, я участвую в ланах уже шестой раз, наверное, в Питере. Я один раз выходил из группы, и все. Я же не зря прокачивал. Нет, ты первое место я первое А, ну я занял первое место один раз, но тогда было имба. Было, однако, у, меня однако там, однако. у меня там имба состав был, поэтому это не считается. Там кто там у меня был. Жесткий вроде. Сейчас жестких нет, поэтому постараемся выиграть. Кстати, очень плохие новости. Как вы знаете, этот турнир работает миксом, то есть мы собираемся втроем, и к нам добавляется плюс два игрока. И чтобы вы понимали, это рандом. Как повезет. Получилось так, что нам попался один третий левел фейсита, а второй вообще без фейсита. И еще самое худшее, что может быть в этом мире, я сейчас зашел и увидел, он тренируется не на Сабишоке, не на каких-то других проектах, он тренируется на Десматче от Valve. Мне кажется, это уже определенный диагноз о том, что э, еще рано, еще рано, и где Налана, дружище? Ладно, я надеюсь, ты не оскорбился, может быть, сыграешь лучше меня, возможно. А это сделать не очень-то и сложно. Ладно, все, сейчас пойду познакомлю вас с командой, потому что я сам еще не знакомился. Погнали. Поехали. А, стой, подожди, подожди. Можешь вернуть камеру? Я забыл попросить лайки. Можно? Не-не-не, должно было быть не дублем. Ладно, <с> ладно, это тоже пусть один будет дубль. Ребят, спасибо за лайки. Давайте наберем под этим роликом 28 тысяч лайков. Почему 28? Почему? Не знаю. Пойдем. А сейчас рубрика «Что в моей сумочке» киберспортсмена молодого. Первым делом камера, которая будет снимать постоянно меня в ОБСе. Для нее штатив, коврик Logitech, клавиатура Logitech, микрофон Rode NT-USB, и объясните мне, пожалуйста, зачем они такие длинные проводы делают. У меня единственный провод на столе, это будет от микрофона. И он он в метров 6, наверное. Наушники Logitech беспроводные. Как и все девайсы, кстати, это очень удобно. И мышка Logitech. Камолинг, чтобы... Передавать картинку с камеры, как ветку. Если вы найдете эту штуку, закупайте, пожалуйста, потому что вы будете делать на этом бизнес. Это говно стоит в два раза дешевле, чем оно продается в России. Штука, которая подключит мои наушники к компьютеру, мою клавиатуру и мышку. Сейчас я вам покажу, как это все подключается. Обычно в lan есть возможность подключить в один порт, но есть еще такие клубы, где есть такие USB-шки. Подключайте первый USB, это уже у нас плюс клавиатура, плюс наушники и плюс Мышка. Все. Теперь у нас есть все девайсы. В этом это и удобство беспроводных девайсов. Осталось просто поставить коврик и начинать тренироваться и настраивать компьютер. Сейчас я протестирую, сколько времени будет занимать установка девайсов. Погнали. сложности потому что здесь не хватает usb портов нужно еще плюс два, а их здесь нет поэтому сейчас нужно обратиться к админу и он как-то а тут есть они а вот для чего этому микрофону такой длинный провод чтобы подключить ребята из роутенда usb я знал что вы знаете как играют теперь спортсмены Ну, в целом мы готовы играть. Сколько заняло? Три минуты. Здорово. Ты наш тиммейт. А ты тренируешься на серверах Вальф? Это как? На серверах Вальф лучше не тренироваться там неправильно. Там 64-й секрета. Мы будем играть на 128-м. А плюс там боты играют настоящие. А знаешь про Сабишок? Слышал. Слышал, что это? Сайт. Сайт. Ну, попробуй там по поиграть. Ну, десматч отвалив, это прям ужас. Сейчас будет э, тест. Э, новый игрок сможет ли разобраться, где десматч? И как зайти на десматч? Войти через тем нажимают. Так. Что будет дальше? Гениально. Сколько секунд прошло? 15. Это ты впервые на этом сайте? Да. Да. Шикарно. Значит, мы делаем реально удобный и простой интерфейс for gaming. И так будет с каждым, кто тренируется на серверах от Valve. Я приду к вам домой. И мы поговорим один на один. Ну получается за минуту сколько у тебя фрагов? 5 на 8. Ну, в целом, ладно. Проверять фандера я не буду. Бот из батищим. Чай, я тоже чай. Ты сидишь в контакте, да, вместо того, чтобы тренироваться. Я пытаюсь тебе Эх полоса, когда у тебя будет? Так, ну и наш второй тиммейт, который попался рандомом. Его зовут Фатуна. Привет. 232 фрага ты сделал. Что скажешь про свой скилл? Ну, слушай, скилл. Я не скажу, что он слишком большой, но. Я много демки смотрю, много всего и просто пробую себя. Это, это звучит уверенно. Неплохо. А, а смотри, это, подожди, ты сейчас ты так играешь? Да. А можешь показать? Это удобно разве? Да, я абсолютно То есть ты не только Дэнквит смотришь, но ты еще смотришь, как игроки играют, да? Да. А ты на Deathmatch играл сегодня? Да. Нет. Не, про против, да, этой штуки? Да. да. Против нас всех. Ладно, желаю удачи, посмотрим, как у нас будет играть. идти. Справа от тебя очень слабый игрок, поэтому ты держи его иногда. Пикаем карты. И у нас капитан Илья, отлично. Багриев, фан Отлично, отлично. Как зовут? Хабар. Хабар. Окей, мы, они проиграли первую игру, поэтому если мы выигрываем, мы уходим из группы. Не факт. Не факт. Если вы проигрете тем типам, то... они. А, а, да, если мы проиграем, то мы ЖБ вы вылетаете. А мы еще должны сыграть, чтобы выйти из группы, или уже выходим? Если вы сейчас нас выиграете, то вы ЖБ выйдете. ЖБ выйдете, хорошо. ЖБ — это железный бетон. Так, ладно. <говорит> а, какая? Ну, ну, так, давай на Сюфа. Первый ножницы. Да. Все. Вертига. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, давай, брат, накидывай. на Это ножи, нужно нажать. Видите, идите все вместе, я все раскидаю. Двое, Есть. двое здесь. Слева какая-то. Я верхний сейчас буду. So. эко сделаем, на экзабавимся, у них все будут фармилки, а у нас на первом байке, типа, будут уже калаши и будет нормально. Отошел-шок. Сделайте сейчас три кота БСК боя, три котак зелень сыграете, один сотку ходит, я вверх-низ похожу. Давай. Верхний Верх один стоит. Под девяткой и второй успешный. Как говорится, камбэки а, уже говорят в истории. <звучки> Бочкой. Yeah. Yeah. Нет, ребят, могу сказать по секрету. Мы и вторую проиграем. Ну, возможно, этот ролик будет как самый неудачный баллон. Надо делать контент сюда. Это было очень плохо. Я по тебе живу, а ты не умираешь, я хозяин. Или ты приехал из Москвы, чтобы сыграть вот так. <смех> <смех> <смех> <смех> Ладно, ну, чувак, ну, я не знаю, что произойдет во второй катке, но ничего не лучше, ничего хорошего. Да. Ну, это шансов ноль. Это, да, да прям, прям. с прям. С чем ты куришь? Да, все, курят. все курят вроде? Да. ты что, как встал? Расскажи, пожалуйста, ты... это твой по первый ланг? Да. И Как тебе? Тяжело. Да? Ну это... А, это... ну это бред полный. Ну типа, если что, ролик на следующей катке закончится. Как... как бы я не верил в твою... в твою игру, но мы не выиграем в следующую. Сложно. Очень сложно. сложно. Невозможно Возь играть. Это нереально. Минус страйл. Минус вертинга. Минус инферно. Минус нюх. Минус класс. Давай да супер. Идите контакт ба сделайте, я все да, раскидаю, пацаны. Контакт бить. Скара, по Первый пошел. О, О, ну это был качественный навал, да, я считаю. Вот ну тут его. Ты поехал, ты. А, а, убили, одного, вы тачку убили одного, тачку убили. Убили, да, вот. убили его, а ты, Хорош! Хорош! Ну ч, пацаны? Ну давай поиграем, давай, ну. Давай брата, не лай. Лучше! А, папиц! Здесь надо флеш, да? Вышел, шок. Завершился грёбаный турнир, ребята. Я этот ролик, наверное, назову как самый неудачный LAN, потому что в моей команде был тип, который, ну, к сожалению, не умеет играть. Ну, именно не умеет играть. Вот так вот получается. Надо ограничение делать, от какого фейса играть. Ну, нужно от шестого хоть. Такие вот дела. Но, в любом случае, лан был с Фандром, который приезжаешь? приехал из Москвы, и с да. Чаем, который приехал из... Uh, из, Питера. из Питера. Вот такие вот дела. Я надеюсь, что следующий, я и следующий, не хочу участвовать на самом деле. Короче, все очень плохо и до сих пор твити с этого турнира. Спасибо за просмотр. А мы пойдем тренироваться, потому что и я надеюсь, что этот чел будет тренироваться, потому что его скилл это. Ладно, слишком, да, мы много его трогаем. А где он, кстати? Он шел, да? Ты знаешь, что прикол? Ты так пальцем на я показал, типа, этот чел. Да. И, блин, я такой сижу, думаю, блин, реально я подставил. Короче, туда, это говорят. конец. Спасибо большое за просмотр. Турнир для нас был неудачным, но я надеюсь, да, следующий да. будет удачным. Потому что следующий мы планируем сделать 5 на 5. Я, Мэйзи Стейзи Фор, э, Чай и Фандеры, мы можем сыграть большой турнир 5 на 5. Уже без рандома. Поэтому, если вы это ждете, поставьте обязательно лайк. А мы пошли отдыхать и тренироваться, ведь мы мусор. Всем пока.